Любимая, я ждал тебя десять минут. Это очень долго. Людка целая разлука. И ты задолжала мне десять горячих поцелуев. Любимая. Здрасте, Анжела, Олег Гавгавна. А чего вы не в командировке-то? Да вот вырвалась раньше. А, -а, -а. а где наша Машенька? Она в молоке. В смысле, за магазином. О, Господи, в общем, ушла в магазин за молоком. вот. Сейчас а -а -а. придет, сейчас придет. Я вижу, у вас все серьезно. Что? Но... А, да, конечно. Конечно, конечно. Я же, Анжела Олеговна, вашу дочь, в общем, того. Ну, в смысле, люблю. Ой. И мы еще это самое. Ну, в общем, мы жениться еще решили. Налейте еще. Да, конечно, конечно, конечно. Машенька, Единственное, что есть у меня в этой жизни. Дайте огоньку. Пожалуйста. А, Анжела Олеговна, таковы же... Ах, ах, это... Знаете, ведь это... Ведь это я сочиняла Машенькино объявление без вредных привычек и все такое. А на самом деле мы нормальные люди. Ой. Мама? Маша. Что с тобой? Ничего-ничего, детонька. Ничего. Просто Олег Николаевич сказал, что, что вы решили пожениться. Как? Да. Так, и е-мое, вчера же помнишь, я тебе говорил-то, и ты что думаешь? Конечно, конечно, конечно, конечно. Ну посмотрим, посмотрим. Какие течет? Какие течет? Слушай, это что, может, тут фучки вмажу, а?